Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева и в этом видео мы с вами поговорим о том, что же значит, если у вас несколько разных почерков, а также в целом о разных видах изменчивости почерка. Вижу. То есть, когда а, вообще изучаешь графологию изнутри, а, каждый признак примеряешь к себе. Вот каждый, каждый, каждый новый признак, который мы проходим, ага, есть ли он у меня? Ага, а что это значит у меня? Боже мой, или наоборот, вау, как это здорово, да? А, каждый, вот тебя будто бы озаряет, и многие вещи действительно становятся понятными о себе, а, так как вот. Изнутри проносишь все через себя. Это мощная самодиагностика с ответами действительно на все-все-все жизненные вопросы. В процессе обучения я и сама это на себе экспериментировала. и Более того, я вам скажу так, что те графологи, кто действительно занимается уже на профессиональном уровне графологии, кто познал и пронес через себя, у них действительно меняются почерки. Причем меняется в достаточно позитивном ключе, убираются страхи, убирается какой-то контроль, появляется живость, появляется гибкость почерки. То есть человек как бы раскрывается заново и действительно получает от жизни новые ощущения. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, у кого почерк меняется в течение дня. Вот у кого? Кто-то замечал вот эти изменения? Что в течение дня, что утром, допустим, вы писали вот так, а к вечеру он у вас какой-то другой стал и днем, допустим, как-то поменялся. И вот сидишь и думаешь, как же можно, если графология анализирует, как же тогда анализировать, если он постоянно меняется. Что же здесь да, такого? Ага. Непредсказуемо меняется. Да, есть и два почерка в одном, есть и несколько разных почерков у одного человека. Есть то, что мы думаем, что у нас несколько разных почерков, это немножко разные вещи. У кого, кстати, кто считает, что у него несколько разных почерков? Поставьте десяточку в чат. Кто так считает? Не от времени дня, а от внутреннего состояния. Да, есть такое. Есть такое. Ага. А кто замечал вот такую вещь, допустим, когда вы заболеваете, у вас как-то и ножим слабее, и буквы какие-то более расслабленные, строчки могут пойти вниз. Кто замечал такую вещь у себя в почерке? Поставьте восклицательные знаки. И наоборот, когда вы в таком приподнятом настроении, у вас нажим сильный, у вас размер крупнее, строки могут пойти наверх. Ну, либо когда вы в возбужденно-разозленном таком состоянии, в агрессивном тоже такие вещи могут проявляться. Кто такие вещи замечал? Восклицательные знаки поставьте. Ага. А почерк может меняться в течение дня по мере письма, да. то есть что мы здесь видим? Мы здесь видим естественную гибкость и живую вариативность почерка, то есть беглость, да? буквы не могут быть полностью одинаковы даже в очень-очень-очень однородном почерке, вы все равно найдете какие-то различия, потому что мы с вами не печатная машинка, мы не печатаем, чтобы у нас одинаковые-одинаковые буквы да, получались. То есть легкая вариативность, легкая изменчивость – это нормально. Да, такая Так называемая временная изменчивость, когда почерк меняется в течение дня, может зависеть от настроения, от самочувствия, от вашего тонуса, каких-то личностных внутренних перемен. Да, например, вы прошли какой-то ну, курс молодого бойца, чью-то коучинговую программу, курс личностного роста и так далее. Да, но там могут быть далеко не кардинальные изменения, потому что почерк он у нас трехмерен. Помните, я вам рассказывала про картинку телефона мобильного? И тот телефон мобильный, который вы можете покрутить в руках, нажимать кнопочки, позвонить кому-то, зайти в приложение, например. Да? Вот. И другое дело, двухмерная картинка, где вы этого делать не можете, то есть она плоская, а почерк он не плоский. Поэтому здесь вот эти вещи очень-очень важны. Как это смотреть, тоже я даю на обучение. То есть там ряд есть устойчивых признаков не совсем заметных непрофессиональному специалисту, если это не обучаться, там и движение, там и нажим, и штрих. Да? Поэтому основная суть, основная глубина человека, она всегда остается неизменной. Да? А сами по себе наши временные вот эти колебания – они не означают ни проблемы с самооценкой, ни неуверенность не в себе, да, они легкие такие, да, совсем колебания. То есть это небольшая внутренняя перемена, как, допустим, с теми почерками, которые сегодня мы будем рассматривать. То есть, как я говорил, человек склонен меняться, человек склонен развиваться, попадать в какие-то стрессовые, конфликтные ситуации, порой вот по независимым даже от него обстоятельствам. Поэтому графология в развитии, графология в динамике. Вот для меня, допустим, как для специалиста, она наиболее интересна. То есть, что было, что стало, как стало, да, куда поменялся человек, в какую сторону, куда он дальше может поменяться. Да, эти вещи тоже можно видеть. И, конечно же. Здесь зависит также от темперамента, от внутреннего склада, от мировоззрения, от мышления, ну, как я уже говорила, из фитматика, холерик не получится. Сверхность мы можем чуть-чуть у него развить, да, убрать какие-то страхи, сомнения, колебания, но холериком он не будет никогда, у него темперамент другой. Так, как это смотреть, да, на обучение. Как вы думаете, один ли человек писал два этих образца? Напишите, пожалуйста, в чат. Жду ваших ответов. Одна ли это рука? Насколько это одна рука? Или это два разных человека писали? Как вы думаете? Интересно ваше мнение. Скорее, разные. Думаю, разные люди озадачили. ли? Ага. Можно предположить, что одна, разные люди. Вот на самом деле такие случаи в практике тоже бывают. Потому что, да, тебе кажется, что ты общаешься с одним человеком, а на самом деле он э, очень переменчивый. Это одна рука. Это два почерка одного и того же человека, с практически кардинально разными, да, которые мы можем увидеть. То есть есть несущественные какие-то изменения, вы там чуть-чуть наклон меняете, чуть-чуть добавляете каких-то законтролированных признаков. Либо это один человек, но в школе на работе. ему 43 года, возраст автора 43 года. Это рука мужская. Так, то есть этот мужчина обратился ко мне с таким запросом, он пришел на консультацию, то есть звучало это примерно так, вот почему я ставлю, я продумываю, я начинаю какие-то вещи, какие-то проекты в своей жизни, но я не достигаю целей, я обрываю их на полпути. Вот кому, кстати, знакома такая проблема, вот у кого также проблемы с целями, то есть мы ставим, и как-то потом все это на нет у нас ходит. Поставьте плюсики в чат. Есть такое. Ага. ага, вижу. Вижу. Да, то есть здесь, смотрите, два его почерка. Когда я стала спрашивать вообще, каким почерком ему самому удобнее писать, вот ему оказалось писать удобнее нижним почерком. То есть он говорит, что верхний я не могу прочитать то, что я написал. Мне неудобно, поэтому я обычно пользуюсь вот этим печатным, как я его назвала. Давайте, пусть один будет печатный, а другой будет письменный. Вот, кстати, в тема о печатных почерк. Они тоже бывают разные, поэтому как врачебный почерк под одну гребенку я бы вам не советовала. Их туда отправлять. Да, когда я стала... Вообще, что такое целеполагание? Во-первых, я смотрела еще его рисуночные тесты, и уже в комплексе, на основании всего, я увидела такую картину. Что мы здесь видим? На самом деле, достаточно интересная вещь, если мы посмотрим на верхний почерк, он достаточно законтролированный. Здесь не хватает движения, да, здесь такая практически статика. То есть он медленный, он подробный достаточно, да, выписываются буквы. Ну, мы здесь не о подробности почерка, да, но ну, в целом, да? появляется вертикаль. О вертикали также расскажу на обучении вообще, что это значит, как и для чего это, да, это к нашему саморазвитию, к целеполаганию тоже имеет речь. И нижний почерк, то есть, посмотрите, он смещается в центр, в среднюю зону букв, да, убирается вертикаль, убираются вот эти вертикальные штрихи у букв, да, допустим, ушки вниз не продолжаются, вверх ничего не уходит. И появляется очень сильное, неустойчивое, импульсивное движение, когда человек не контролирует себя, то есть его несет, он бежит, оголтело, плюс здесь еще... Есть достаточно искаженные буквы, здесь ярко выражена конфликтность, причем открытая конфликтность, здесь и с грубостью может быть, и штрих топоконечный, как видно. Также о штрихах подробнее на обучение, что значит. Ну, штрих ⁇ это один из важных, один из глубинных параметров. Но здесь едается как раз-таки вот все его целеполагания. Он сам своими руками не дает себе завершать дела до конца. Здесь убирается нижняя зона, появляется конфликтность, вспыльчивость и оголтелая непродуманность, бежание вперед, то есть резкая смена планов, настроений и вообще желаний. Да, сейчас хочу так, через 5 минут хочу так. Вот что здесь происходит, когда он выбирает этот почерк. Если же он выбирает верхний, да, там процессы происходит гораздо медленнее, не понимаю, почему для него он нечитабельный. По-моему, верхний прочитать проще, для меня, по крайней мере. Да, там, по крайней мере, он дает себе шанс на завершение этих дел. Я не могу назвать эти цели стратегическими, даже несмотря на вертикаль, что он очень он медленный, и здесь не хватает связочек тоненьких плюсиных связочек, чтобы это было уже как стратегия. А есть еще такая картина, когда почерк вообще в целом неоднородный. Угу. У кого-то есть похожая картина? Поставьте восклицательный знак почерки: Когда у вас наклон то вправо, то влево, размер то мельче, то крупнее, между... Словами, то, то тесно, то наоборот, широко, между строчками иногда какой-то хаос бывает. Угу. А кто видел вообще такие? Поставьте двоечки в чат. То есть бывает так, что вообще в целом почерк изменчивый и неоднородный, и человека действительно как бы мотает из стороны в сторону. То есть он подверженный частным сменам настроения, желаний, внутренних каких-то порывов и мотивации. То есть о чем здесь идет речь? Да, такой вот. ну, в данном случае незрело-возбудимый перед нами человечек. Угу. То есть однородность, вообще степень постоянства, степень, скажем, для, для вас простым обиходным языком, степень неизменчивость. Да, то есть степень постоянства как в почерке, так и в жизненном поведении, в адаптации. Да. Идеального постоянства, как я уже говорила, не будет никогда. Да. Но если идет перевес в сторону неоднородности, в сторону сильной неоднородности, да, то есть по мере письма вот эта смена наклона, смена размера, ширины букв, расстояния и так далее. Да. А, то здесь, конечно же, потеря внутреннего контроля, здесь непоследовательность. А, я бы не совсем... А, здесь, вот, касаемо этого почерка, он еще не совсем благонадежный. А, то есть, допустим, может пообещать и забыть. А вы будете ждать. Да, допустим, договоритесь с ним о каком-то проекте или где-то встретиться, а он забудет. Причем ну, это, это несознательно, это непродуманно. Да, а Действительно, просто сам по себе забудет. Следующее, что когда почерк меняется по мере письма на листе? То есть, как бы несколько стилей в одном. Поставьте, что поставьте семерочку, поставьте. Кто встречал, когда почерк начинается одним стилем, заканчивается другим? Посмотрите, он и уже, с правым более. Наклоном держится вначале, держится, держится, держится, контролирует себя. А потом влево-вправо вот эти свистопляски начинаются то шире, то уже. Да, такой весь переменчивый. То есть начинает как-то вот в одном стиле, заканчивает в другом. Ага. Бывает, встречал. Угу. Так, подробнее расскажу на обучении как это смотреть, как вообще с этим работать, потому что тоже достаточно часто встречаются такие картины, как ни странно. Также иногда, кстати, причиной изменчивости может являться очень сильно выраженная интуиция, не про этот почерк, но вообще в целом. То есть интуит – это вообще такая отдельная интересная каста с очень необычным, с очень интересным действительно мышлением как это происходит, какие у них бывают почерки, тоже на обучении. Так что это все в программе. Будем проходить, будем тренироваться и научитесь уже конкретно их различать. Так, поэтому я не буду останавливаться на этом более подробно. Есть еще такая вещь, как ложные различия. Что здесь имеется в виду? Да, то есть бывает так, что человек вообще сам по себе считает, что он может писать разными почерками, но на самом деле эти изменения не столь значительные. Что вы здесь видите? Какая разница? Человек долго мне объяснял, что он человек творческий, он в полете, и он занимается рекламой, два высших образования. Не вижу больших изменений. И он, он считал, что у него также есть обычный почерк и есть его творческий. Творческий – это тот, который внизу, как вы понимаете. Да? Когда я стала это смотреть, ну во-первых, творчество я здесь не особо вижу. Это скорее больше завоевание территории, а тем не менее сверху, Писал, не торопясь. Нет, он писал с одной и той же скоростью. Скорость здесь, здесь все одинаково, не считая нажима. Он просто убрал нажим, стал меньше нажимать на ручку. В этом его творческий полет заключался. Поэтому, ну, для меня я особых изменений не увидела также. Он считает, что у него несколько разных почерков. Здесь, во-первых, да, они чем схожи. Здесь и искаженная форма букв, и плохая читабельность, очень много углов, и там, и там, да, узкая средняя зона, то есть на себя человек направлен. Это спазматичное, сбивчивое движение, много исправлений, много улиток, этих накручиваний таких буковков. Сосредоточен он на себе, на своем внутреннем мире, очень недоверчивый, да, какого-то негатива постоянно ожидает со стороны других людей. И также есть такая вещь, которую многие очень-очень-очень опускают в своей работе, то есть это психологическое неблагополучие здесь, посмотрите, неоднородность формы, неоднородность размера, вообще какое-то зудящее такое непонятное движение, они на самом деле больше всего свойственны такому подростковому возрасту. Когда человек еще на стадии становления, когда он еще устаканивается, да, то есть переходному периоду на этапе формирования личности. Там и гормональные тоже всплески, изменения происходят. Но во взрослом возрасте часто уже приводит именно к психологическим проблемам, к неблагополучию, когда человек причиняет вред самому себе. То есть это может говорить там, и о депрессии, так и о большом количестве страхов, какой-то законтролированности, чувством вины, да, которая зудит, зудит, зудит, что человек виноват, виноват, виноват. Да. В каких-то случаях будут видны надломленности, такие мелкие сбои уже на какой-либо детали буковки, будто человека толкнуло. Да? резкие перепады в нажиме могут быть и ряд, целый ряд других признаков. Вы также можете записаться на графологическую консультацию или профессиональное обучение графологии в Центре изучения почерка «Современная графология». Ссылочку вы найдете на странице с видео.